Набрав все модели набора 11014 вот они все красивые все равно остается куча деталей куча колес которые хочется как-то использовать так вот не разбирая все эти модельки что еще можно сделать я тут придумала гидроплан. Ожарная машина грузовой самолет. Еще один гоночный автомобиль В наборе был красненький а тут уже из чего получилось так. такой вот рыбак ловит рыбку поймали Качели. сюда можно посадить мини фигурки и они будут кататься пусть тут стоит так, у меня. цистерна и даже прицеп у нее есть Разворачиваемся вот сюда мы вот так. так кораблик приплывает. Переказ машет крылья. Вот ее сюда. Ну и совсем маленький, маленький, маленький. Улиточка припавсла. еще один самолетик У -у -у. прилетел и осталась небольшая кучка деталей из которых возможно еще что-то можно придумать скоро буду снимать видео по новым моделькам из этого набора 11 14 какой бы вы хотели, чтобы первый выложил? Пишите в комментариях.